Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас потрясающий, интересный выпуск, собственно, как и всем. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк заочно этому видео и поставили уведомление о новых публикациях. А сегодня мы с вами поговорим про книги, которые ведут к финансовой грамотности. Знаете, у меня с книгами очень такая сложная история. Еще в 17 лет, когда я начала заниматься своим бизнесом, я поняла, что знаний-то мне не хватает. Поэтому я поняла, что нужно читать другие книги, не только классическую литературу, но и другие какие-то книги по бизнесу а читать я честно вам скажу не очень любила и что делать подарили мне книгу как-то раз мне было 17 и Начала ее читать только, представьте, через год. Это вообще просто недопустимая вещь, но и такое в моей жизни тоже было. Кстати, была книга Фрэнка Беттеджера «Вчера неудачник сегодня преуспевающий коммерсант» очень вам рекомендую. А сегодня сюда я вам принесла книги, которыми бы я хотела с вами поделиться. Это моя библиотека, это мои настольные книги, это те книги, которые я сама читаю и рекомендую к прочтению тем из вас, кто планирует заниматься бизнесом. Бизнесом, кто планирует повышать свою финансовую грамотность, тем из вас, кто планирует разговаривать со своими детьми о финансах. Все эти книги очень-очень пригодятся. Начну я с книги. Джима Рона, автор Джима Рона, книг у него много. Вот У меня конкретно книга «Витамины для ума», но есть у него много книг, вот все, что найдете, берите. Я помню, что в начале 2000-х годов эти книги мы перепечатывали друг у друга, снимали на ксероксе, и вот эти книги они у меня все исчерчены, даже вам показывать не буду, своими заметками, пометками, своими комментариями, потому что очень важно не только то, что вы прочитаете в книге, но и те мысли, которые у вас Позникнут по ходу прочтения книги. И вы знаете, вообще я чтение книг рассматриваю как общение с автором. У Джим Рона уже его нет в живых, а есть прекрасная возможность с ним пообщаться. Кстати говоря, Джим Рон – это один из самых больших наставников для Тони Робинса. Тони знают очень многие, известный мотиватор, коуч всемирно известный. Так вот, Джим Рон был в свое время его учителем очень-очень долгое время. Дальше. Одна из книг, которая поменяла мое представление о зарабатывании денег, о приумножении денег. Это книга «Множественные источники дохода» автор Роберт Аллен. Роберт Аллен, как он себя уже называет, Боб, периодически мы с ним переписываемся даже по e сейчас, могла ли я представить, когда купила эту книгу в 2003 году в Олимпийском в Москве, что мне ее подпишет сам автор сейчас, спустя уже… Ой, боже мой, 14 лет, в 17 году, в прошлом году мне Роберт Аллом подписал эту книгу, видите, она такая желтенькая, страшненькая, но Книга очень-очень ценная, при том, что вы можете сказать «Ну как же так, мило, прошло 14 лет, наверное, книга уже потеряла свою актуальность», знаете, вот как некоторые рассуждают. Джим Рон, вот эта книга написана еще раньше, чем 2003 год, и поверьте, актуальные книг я еще не встречала, потому что это базовая финансовая грамотность, Это Книга о том, как создавать множественные источники дохода. Это книга о том, как всегда иметь деньги, всегда быть при деньгах. Это книга о том, как мыслят богатые люди. Роберт Таун живет в Калифорнии, это долларовый миллионер. И, безусловно, это человек, у которого стоит поучиться, потому что свои больше, чем 70 лет. Он сейчас по всей планете летает, проводит свои семинары, мастер-классы выполняет свою, реализует свою миссию. Конечно же, он это делает не ради денег, а ради своей миссии отдачи миру. Очень ценные вещи пишут. Все книги, кстати, Роберта Алла, на которой встретиться, обязательно берите. Дальше. Это, конечно же, читать Киосаки. Безусловно, я не могу о них не упомянуть. Тем более, что недавно Ким Киасаки, богатая женщина, прилетала в Москву со своей командой Rich Woman. Я думаю, что на канале вы у меня видели мое выступление на этом семинаре. Если не видели, обязательно посмотрите. А также эксклюзивное интервью у Кимки Осаки и ее команды обязательно тоже посмотрите, потому что это масштабные личности, это женщины. Уникальность нашего времени в том, что женщины обладают не просто знаниями, а женщина зарабатывают миллионы, миллиарды долларов, представьте, и не перестает быть от этого женщинами, не перестает быть от этого женственными, красивыми, сияющими, обаятельными. Очень классная книга. Богатая женщина тоже, видите, у меня подписана на Ким Киосаки. На самом деле очень простым языком написана книга, очень понятным. А эта книга ее супруга Роберта Киосаки книг «Богатый папа – бедный папа», «Богатый ребенок – бедный ребенок», у него очень много на эту тему книг, но вот у меня, например, я сегодня решила вам показать, в 2002 году купила, видите, книгу, написала «Супер книга», купила я вот 27 июня 2002 года, видите, колокол, да, «Бизнес-школа» называется, очень классная книга, тоже, видите, тоненькая, читается на одном дыхании, за один день можете прочитать, и самое главное, здесь Огромное количество инструментов, которые вы можете пойти и просто применить в своей жизни прямо сейчас. Сейчас на дворе 2019. Прошло сколько лет? Книга очень актуальна и, самое главное, дает системные знания. Системные знания в теме финансов и инвестирования – это очень дорого стоит. Вот я сейчас тоже пишу свою книгу по финансам, могу вам сказать, что это дается мне не очень просто, отнимает очень много времени, потому что систематизировать свои знания, свой опыт, не пересказать чей-то – это очень-очень сложно, потому что самое ценное в этих книгах то, что… Это личный опыт, личные знания этих авторов. Поэтому обязательно нужно к ним прислушаться. Дальше. Вот эта книга Бода Шефера. Деньги хорошо влияют на женщину. Обязательно тоже почитайте, если вы мужчина, подарите своей супруге. В 2004 году, видите, я купила 28 января. Также у Бода Шефера есть очень много книг, на самом деле, по финансам. И, например, одна из них, книга, которую я постоянно рекомендую в качестве домашнего обучения финансовой грамотности для ваших детей, для подростков, да и для взрослых взрослых это Мани или азбука денег это книга про собачку которую звали money которая учила девочку финансовой грамотности тонюсенькая тонюсенькая книжечка обязательно ее тоже купите и можете еще вот добавок взять и вот такую вообще все книги бода шефера у меня есть библиотеки дома стоят обязательно обязательно изучите эту книгу и еще я вам хотела показать книгу она не про деньги Удивительно, да, но она прямым образом влияет на мышление миллионера, на мышление богатых людей. Потому что богатство, оно прежде всего создается вот здесь, в голове. То есть, когда ты... Говоришь, что ну да, а почему бы и нет, да, я могу быть богатым человеком, да, я достоин, да, я хочу, чтобы деньги приходили в мою жизнь и так далее. То есть ты избавляешься от стереотипов, ты избавляешься от установок, ты избавляешься от каких-то внешних факторов, да, которые на тебя влияют. Эта книга Джона Кеха «Подсознание может все». Купила в 2001 году. Вот эта книга, я еще училась в институте, была на первом курсе, и вот эта книга... Помогла мне закончить институт с красным дипломом, то есть вообще без четверок. Почему? Потому что книга научила меня главные мысли о том, что нужно думать, о чем ты думаешь, что первичны твои намерения, первичный твой посыл, который у тебя идет в голове, что ты сам создаешь свою реальность своими мыслями, делая сценарий своей жизни. Это просто переворот был в моем сознании. Я подумала, неужели так можно, и удивилась, когда действительно получила вот такую вот отдачу в качестве красного диплома. Очень крутая книга. А, ну вот из недавних. Это моя книга, конечно же. «Путеводитель по созданию бизнеса в интернете для женщин». Это книга как раз о том, как заработать денег через интернет. Если у вас еще ее нет. Пишите мне, и она у вас скоро будет Но вот из последних, самая вот такая вот э, Книга, которая мне больше всего понравилась Это книга о компании вкусвил. я думаю, что вы знаете Она сейчас э, входит в э, Самые быстрорастущие компании России, она заняла шестое место По итогам прошлого 2018 года и Я рекомендую вот эту книгу просто иметь э, Тоже у себя, потому что книга Невероятно интересная Книга о том, как создавалась компания Как она росла, в чем залог ее успеха. И вот эти вот факторы, которые сработали у этого человека, скорее всего, могут сработать и у тех людей, кто планирует заниматься бизнесом, да и просто тех людей, которые собираются запустить свои какие-то новые проекты. Возьмите очень много чего ценного, полезного. Тут картинки есть, да, иллюстрации. Можно очень занятно провести время вместе с этой книгой. Еще у меня, конечно же, скоро готовится к выходу моя книга о финансовой свободе. Это мои исключительно наработки, мой опыт о том, как я пришла к финансовой свободе, как я систематизировала свои знания о финансах и во что это все превратилось. В будущем году, может быть, выйдет книга и по инвестициям, все-таки я соберусь и дойду до этого момента, но пока что очень много литературы и без меня, которая может помочь вам сделать те самые первые шаги. И еще очень важный момент. Рассматривайте книгу не как развлечение, не как там да, суп какой-то, да? рассматривайте книгу как процесс обучения, как общение с автором. Представьте, что автор, как конкретно каждой книги, вот сейчас также сидит с вами за одним столом. Вы знаете, чтение – это вообще труд. Посмотреть видео может практически каждый, а вот взять в руки. Книгу, пойти купить ее в магазин, да, взять в руки бумажную книгу, не электронную, взять в руки карандаш, посидеть, поработать с книгой, еще выписать какие-то мысли, во, это очень дорогого стоит. Пишите обязательно в комментариях, какие книги повлияли на вас. Давайте соберем нашу собственную библиотеку в становлении финансовой грамотности. После каких книг вы приняли судьбоносные решения в своей жизни. Это самая ценная информация, которую, я считаю, нам нужно друг с другом поделиться, чтобы в нашем вот такого вот сообществе иметь еще больший уровень финансовой грамотности. А с вами я на сегодня прощаюсь. С вами была Мила Колокова. Всем до встречи в следующих выпусках. Пока!